Россия не входит в число стран, где можно получить специальную визу. Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы смогут попасть в страну по долгосрочным туристическим визам СТВ. Портал Profit Travel сообщает, что информация не подтверждена ни российским МИДом, ни посольством Таиланда в Москве, ни иммиграционным бюро Таиланда, ни российским посольством в Таиланде. Правительство действительно рассматривает возможность ослабить требования к выдаче туристических виз для некоторых стран уровень распространения коронавируса считается средним. Однако Россия в число этих стран не входит. Туристические власти Таиланда подчеркивают, что кандидаты на получение СТВ должны быть из стран с низким уровнем риска.